Ну что, 6 февраля. Сегодня объявлен самый высокий уровень тревоги по Турции. Это связано с землетрясениями, которые были ночью. Многие мои знакомые ощутили, что ночью трясутся дома, там люстры у людей мотыляются. Вот. И с точки зрения как бы, ощущения по поводу того, что может быть в любой момент землетрясение, оно как-то напоминаешь себе о том, что находишься в сейсмазоне. Периодически здесь могут быть достаточно сильные землетрясения. Вот сегодня идеальный штиль на море. Обратите внимание, почему. Потому что ветер дует на море. И кажется, что гладко. На самом деле, если бы ветер дул сюда, то было, были бы очень такие очень сильные волны. И реально с гор идет такая прям прохлада. Итак, сегодня я хочу с вами поговорить о такой важной вещи, как отсутствие документов у людей, которые приехали сюда с деньгами, некоторые купили квартиру и так далее, и так далее. И сейчас есть какое-то то ли постановление, то ли что, из-за того, что большое количество приезжих понаехало в Турцию, огромному количеству людей отказывают в НЖ в виде нажительства и люди не могут продлить, то есть раньше можно было арендовать квартиру или написать липовый договор аренды, и собственно говоря, каждому первому давали документ о том, что может жить здесь там, полгода, год, некоторым два года давали. А сейчас даже некоторым людям, у кого есть своя собственная квартира, не дают вида на жительство. Это связано с тем, что ну, аккуратненько выдавливают тех, кто приехал, и не сильно тарады, я бы так сказал, люди, которые сюда приехали с деньгами. Они сюда уже проинвестировали достаточно большое количество средств. И приехал на машине, перегнал машину, купил квартиру или арендовал квартиру, заплатив сразу за год вперед. А имеешь, грубо говоря, то, что приходится переезжать. Сейчас чаты просто захламлены чаты-барахолки, где продают всякие вещи: там продам телефон, продам собаку, отдам жену. Ну, то есть в этих чатах сейчас раздают все, продают по дешевке. Вот, и значит, хочу сказать, что ну, такое ощущение так себе. Безусловно, сейчас будет более актуально производство и продажи липовых этих рабочих виз. То есть для тех, кто сюда приехал, просто скажем так. Пересидеть, переждать, а не тех, кто сюда приехал дела делать, для них будет немножко веселее. Сейчас будет значительно усложняться получение вида на жительство. Для этого будет требоваться больше различных документов. И некоторым людям, которые подделывали документы, а такие тоже были, отказывают в виде на жительство, некоторым отказывают в гражданстве из-за того, что. Какие-то э, справки были липовые, иногда их проверяют. И поэтому э, не ищите каких-то левых способов сделать себе документ в Турции, э, а подумайте о том, как действительно официально быть пределе, пределе, возможно, открыть фирму. Если вы не занимаетесь бизнесом, то, может быть, стоит этим заниматься. Подумайте о том, где вы можете быть эффективны и полезны, потому что э, официальное оформление на работу – это всегда расходы по, по налогам, расходы по страховкам. И это придется сделать, если вы будете делать себе рабочую визу. Сейчас это будет крайне актуально. Самое главное, не попадайтесь на всякие липовые схемы. Обратите внимание на полное легальное трудоустройство. Вот, к тем людям, от которых вы не зависите. Да? Потому что я знаю ну, массу историй, когда там, не знаю, девушка договорилась э, с другом турком, что он ее к себе пропишет. Значит, и он ее к себе прописал, дали вид на жительство, он ей сказал, что, ну, будь любезно, рассчитывайся, вот, так как он запросил, она отказалась, и он написал заявление, что она у меня больше не живет, ее, значит, лишили вида на жительство. Таких тоже приколов немало, поэтому обратите внимание на то, что тот путь, который делают, которым вы делаете документ, он должен быть абсолютно легальный, абсолютно корректный. И в ну, любой стране не рады, если мы у них забираем работу. Я уже об этом говорил в другом ролике. Я хочу сказать, что нам нужно подумать над тем, как мы можем создавать рабочие места. Над тем, как мы можем быть кем-то полезным для этого рынка. И я хочу обратить ваш взор на многоуровневый маркетинг. На то, чтобы мы здесь с вами вместе могли оформить большое количество людей на работу, потому что многоуровневый маркетинг ⁇ это предоставление деловых возможностей. И одна из самых классных возможностей для местных ⁇ это многоуровневый маркетинг, потому что здесь средняя заработная плата, как правило, ⁇ это 500 баксов, вот, а в сезон многие вообще не работают и даже не числится нигде. И а как раз система маркетинг ⁇ это классный способ выйти на первые 500 или 1000 долларов. То есть большинство людей, которые выйдут на 500 или 1000 долларов, могут позволить себе здесь в Турции уволиться. И это классная возможность. И мы можем с вами разбрасываться этими возможностями. Поэтому предложение к вам посмотреть на этот бизнес как на деловую возможность, потому что вполне вероятно, когда вы предоставите работу большому количеству людей, когда им будет выплачиваться оплата легально, кто-то едет газует на своих машинах, немножко подшумливая вы можете быть более ценным гражданином для Турции, более ценным гражданином мира, я бы так сказал. Поэтому если вы рассматриваете для себя здесь бизнес, можете заодно рассмотреть мое предложение под видео. Будет ссылка на мой WhatsApp. Я вам, если надо, пришлю, вышлю коммерческое предложение, мы об этом можем обсудить лично. А так всем большого добра, до встречи, пока-пока.